Деревенька старая В забытие стоит Над болотом с вечера Жалобна кричит Жалкий крик журавушки Затмечали ее Сгинули ребятушки И гнездо Серый крик журавушки, да клича Скинули ребятушки, где было гнездо Журавлей полотина, где родимый дом Кто же за уродина сделала покров? Не найти пристанище, не вернуть семью. Что же за поганище причинило беду? Не найти пристанище, не вернуть семью. Что же за поганище причинило беду? Жили были в радости, дуравлей семья. И не знали пакости, и не знали зла... Злые, видно, хищники, разорили дом! Добрый птиц — противники, как свирепый гром! Злые, видно, хищники, разорили дом! Добрый птиц — противники, как свирепый гром! И судьба жестокая, жизнь их коротка, жизнь почти нелегкая, даже не сладка, кому счастье сложится, сможет долго жить, у кого-то крошится, моложе теперь, кому счастье сложится. Может, долго жди У кого-то крошится Малыш, и вы. Деревенька старая В забытие стоит Над болотом с вечера Жалобно кричит Жалкий крик журавушки Да печаль ее Скинули ребятушки Гнездо, палки крик, урабушки, до да печаль. О! Скинули ребятушки, где было гнездом. Алки крик, курамушки, до да печаль. О! Скинули ребятушки, где было гнездом.